Каран Георгиевич. Да, ну... <смех> Во-первых, кстати, вот, пользующийся здесь Константин Васильевич, которому я очень уважаю, все постоянно слушаю, хотел вопрос задать. Я его задавал где-то неделю назад в одной из программ, и увидел, что он так пользовался успехом у политологов, но ответа не получил. А вот скажите, вот мы сейчас поставляем газ в Европу, да, продолжаем же поставки, да, а оплата как идет? В виде вот ноликов там, букв на компьютер или нам привозят вагоны евро, долларов, ну лучше бы золото или рублей. Как происходит оплата? Потому что поскольку это довольно многие гражданы России волнуют, поскольку мы знаем, что уже произошло с частью нашего, этого, то, естественно, у нас вопрос. А что с этой-то? Это вот сейчас потом они тоже скажут, что эти ну, циферки в компьютере, они все равно не ваши. Вот как это происходит сейчас? Идея. Может, вы знаете? Я не знаю. Может, вы не в курсе? Да, я знаю. Спасибо за вопрос. Действительно, мы продолжаем продавать газ в Европейский Союз и выполняем наши контракты. Газ продолжает поставляться через территорию Украины с которой у нас транзитный договор, и украинская сторона также продолжает Понятно, транзит. Как? Да, соответственно, причем часть компрессорных станций находится под нашим контролем, часть под контролем Украины остается, а вот но деньги. этот транзит продолжается. Про деньги. А, ну, на самом деле, оплата идет безусловно. То есть мы не поставляем, «Газпром» не поставляет газ в кредит, да, Конечно, оплата, как вы понимаете, ведется при помощи все-таки традиционных инструментов. То есть, никто не везет, как вы сказали, мешки с евро в Россию. Я так думаю, оплата осуществляется по счетам, но тем не менее, вы что же тоже Счета -то понимаете? Счета где находятся? Сами счета. Да, находятся в банках, как в каких банках? Но не в наших же банках. Газпромбанк. Он не я напомню, что от системы SWIFT отключены были несколько российских банков. Но не Газпромбанк. Но, но, в общем-то, ну, большое количество российских банков остаются в этой системе. Это означает, что платежи... Проходят и деньги доходят до наших. Баксами В этом плане. По э, нет, в этом плане э, я, я осознаю, о чем вы говорите, и этот вопрос возникает, но пока, эти деньги пока... в экономику попадают, вот вопрос. Условно. То есть, То есть попадают... они попадают в экономику. Каким они могут попасть к нам Я напомню, напомню, что есть. Нам. Если они находятся все равно на валютные выручки Газпром получая валюту продает ее на внутреннем рынке. Газпромбанк. А, получает... Они перечисляют цифры, они же не деньги в, не деньги. в нынешних условиях. Что это они платят деньги Все равно там остаются, я, я, я понимаю вы не я ваш, я всю, по... вашу идею я, я, о том, я что понял, Константин а, запись, я... запись на счетах так, может я быть по... также. Э, как нет, бы Мы переживаем. Просто... У нас было Смотрите. 300 миллиардов долларов. Да, но я Они говорят, что... что у нас больше нет 300 Смотрите, миллиардов кстати, долларов. Я... А это наши налоги. Я хочу сказать, что эти 300 миллиардов, между прочим, были не только в виде записи на счетах. Часть была в золоте, которое хранилось в западных банках. Это золото тоже но оказалось за... под арестом. Я, я имею да. в виду, что если у вас что-то находится, неважно, запись на счету или физический ящик с золотом, Вне ваших пределов это золото также может быть арестовано, но э, здесь все равно главный момент заключается в том, что Европейский Союз осознает прекрасно, что он не может сегодня физически остаться без российского газа. Это будет означать без всякого преувеличения настоящую экономическую и социальную катастрофу. И это и есть главный механизм, который останавливает сегодня от того, что вы сказали. Да, мы можем теоретически допустить, там, да, что скажут, что там, с завтрашнего дня мы прекращаем ваши платежи. Но еще раз говорю, пере... когда вы говорите, что нолики там превратятся в пыль, эти деньги сейчас находятся... То есть они приходят в российские банки на российские счета, Газпром продает валютную выручку, и эти деньги оказываются в российской экономике. Там, да, на эти деньги можно вести закупки импортных товаров в тех странах, которые не присоединились к санкциям. Вы вот их перечисляли. Собственно, вот мы в начале этого часа напоминали, что достаточно большое количество стран не присоединилось к санкциям. Это касается и Китая, и Индии, и Турции. То есть в этом плане мы не являемся изолированной страной. У нас сохраняется внешняя торговля, и, собственно, эти деньги, которые мы зарабатываем, вполне могут быть для этого использованы. Но еще раз говорю, главный инструмент, это как ни крути взаимозависимость, и Европейский Союз осознает драматичность того решения, которому, собственно, те же Соединенные Штаты активно Европейский Союз подталкивает, то есть к эмбарго на закупку российских энергоносителей.